Возможно ли реализовать свой проект в 11 лет? Таир Гатаулин доказал, что можно. Ученик 6 класса создал сайт для реализации молодежных проектов. Все подробности далее. Семь лет мама Таира отвела его в школу программирования «Софтиум». Там он научился о зампрограммировании. Но сейчас, по его словам, навыки этой школы для него недостаточны. И нужно уже изучать что-то новое. В интервью нашему телеканалу Таир рассказал о своем первом проекте. По-быстрому сделал сайт, на котором можно было покупать игровые услуги. за. Получается. Тогда мы еще делали систему внутренней игровых валют. Ну, очевидно, проект не удался, потому что как таковых там людей не было. Но на этом только Таир не был намерен останавливаться. В 2019 году Таир создал сервер. После нарабатывались новые различные идеи, которые он объединил в один проект, и получилась интернет-платформа для молодежных стартапов. Сейчас сайтом больше занимаются другие люди, так называемые технические черви, говорит Таир. Он сам сейчас ищет людей для поддержки жизнеспособности сайта. Очень бы хотелось рассказать... Проект правительства РТ, то бишь Рустам Миниханова. Потому что если наш проект одобрит, то, скажем, буду я очень рад. Если масштаб проекта будет республиканского уровня, то он также сможет найти более талантливых детей. По словам Таира, проекту нужны и бизнес-ангелы, люди, которые оказывали бы техническую и финансовую поддержку. Джимини Небаева, Виолетта Басова, Универньюз.